Мы работаем уже а, с 2010 года. А, мы выбирали сначала, на какой системе остановиться, с кем работать. Нам необходимо было, чтобы работа проводилась круглосуточно, и в выходные и в праздничные дни была поддержка со стороны а, произ, производителя и эксплуатанта. А, значит, мы остановились на Рифтскокуа. И в 2011 году... Мы ввели в эксплуатацию систему Кобры. первый год эксплуатации была внедрена базовая модель Кобры, но затем эксплуатируя, мы поняли, что для нас требуются некоторые еще дополнительные модули, в частности обработка нерегулярного багажа. Именно вот специалисты Риф Пулкова для национального аэропорта впервые, так сказать, отработали эту систему на нас и внедрили ее впервые. И сейчас, я знаю, она уже применяется во многих аэропортах стран СНГ. Кроме этого, мы отработали модель сборы с учетом законодательства Республики Беларусь. То есть Хочу отметить, что Рифт Сколково позволяет делать мобильно ее и учитывать особенности законодательства государства. Оказываемая помощь в процессе эксплуатации производится в круглосуточном режиме и в выходные дни, что для таких предприятий, вот как наш, который работает 24 на 7, это очень, так сказать, необходимо и нам помогает в работе.